Приветствую всех любителей видеоигр. А это продолжение после той финальной битвы. Ну, как сказать финальный, я думаю, мы с ним еще все-таки сразимся, если честно. Битва с банкой. Если я правильно понимаю, если это, вроде получается Бальмом. Бля, нихуя тут вы тут понапоявлялись, бля. Бесполезные пешки. А еще сзади будет кто-нибудь? Ну, очень, блядь. Там, где остался сынок, блядь. Пойди. Да, я до сих пор на него злой. Я думал, что я отошел, но я до сих пор на него зло. Меня все-таки это немножко бесит. Теперь, если честно. Понятно. Мышкой случайно дернул. Бля, это тут, наверное... Был я. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Отвернись, сын. Не отворачивайся, смотри, блядь тем как взял меня это был не я я бы так не сделал тебе нельзя об этом думать не здесь да надо идти дальше да все таки у него появилось как это люди называют я забыл Блядь, я забыл это слово не даже не вспоминал. <laughs> Блять. Голова. Что это? В Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзия. Это был не я. Ну станешь. Вот. Слушай, я знаю, что мы тут из-за меня. Но я нас вытащу, честно. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. По правде я не такой. Да уж надеюсь. Теперь не мешай. Вот. Так, а все, я понял. Настолько глупненький, чтобы не понять нас только. Торопить, но быстрее нельзя. Дай подумать. Блять, я всего лишь один раз ошибся, а ты мне уже мозги паришь, ебать. Вообще охренел, если честно. О, еще один защитник. Я охрен... а, Кстати, я новый способность, да, по-моему, А, нет, я нельзя не взял. Вот, подожди, дай-ка, вторую протещу. Да, вот она. Бля, вы же Ну, хоть малой помогает, и это спасибо. Уже не так плохо. Может какой-то Не, мы тут. О, огниво, да? Пламя хаос. Легендарный предмет Вы источника, чтобы улучшать, да? Хаоса огонь. Собирайте пламя хаос до улучшения клинков. Четыре штуки их всего. Всего четыре. Всего четыре. Добавлю новый совет. Мы можем ломать его броню, держась поближе. Уклоняйтесь от ударов. если он поднимет меньше, удара размахом, бла-бла-бла. Надо уклониться. А, подождите. Асы, друзья, эльфы, скитальцы, звери, сейдер, драугры. А для предметов есть что-нибудь? Подождите. Легенды, метки, руны, свитки, сказания. Подождите, ресурсы не то. Цели тоже не то, наверное. Подождите, а где мне посмотреть, вот только что, вот я сейчас смотрел цель, как раз таки поднятие, это последнее, это больше чем миф, совет мира, вот, то есть Левиафан, мне надо еще одно найти, это, скорее всего то, которое в самом начале проебал. ну ладно, ничего страшного, блять, подождите, это как-то можно взять, ну как-то же можно, например, оборвать трос там, например, нет? Или прыгнуть сюда. Блять, ладно, хер с тобой. Пойдем дальше по заданию. Эта способность установилась, пока я мозгами думал. Ладно, или все еще намного проще, чем, блядь, я думал. Ой! Мужик. Ты, по-моему, вообще зря здесь появился, если честно. Так, а что я только вперед могу толкать? А почему только вперед? А, я понял. Подожди. А, здесь я не обойду никак. Ну, значит, еще вперед. Ну, только не вплотную. А, вплотную придется двигать. А, не, не вплотную. Вот так вот подвину. Стой, стой, стой. Ну, все. Загадка разгадана. Блять, вплотную надо двигать, там оказывается вообще пустое пространство. А я уж-то понадеялся, что это самое. Не, ну это, блядь, такие. Блять, были загадки посложнее все-таки. Не, ну по факту можно было что-нибудь посложнее придумать. Что это? Понятно, какой-то камешек ярости. А, то есть за них я тоже опыт, да, получаю? Либо это шанс того, что я получу за них опыт. Что-то полезное было. Ой, Малой сам с ним разобрался. Это хорошо. Ой, я там сундук пропустил. Еще давным-давно. Топор верни. Ага, спасибо. Стой. Кажется, там Бальдер. Дайте подслушать разговор. Да прыгай, блядь. Я бы никогда Встреча. не согласился. Слушай. Не имела права! Я не имела права! Я твоя мать! Ты не имела права, Белла! Нет вкуса, нет запаха, я даже не чувствую жаркости или холодно. Пиры, выпивка, женщины, все исчезло. Но ведь тебе ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не негласна. Предпочел бы умереть? Лежит со всех чувств. Он так хочет ей вмазать Я прям сейчас наблюдаю за ими действиями. Втащи типа, да? Yeah. Зарежет ли он ее? Прям ждет. Не смог. Да, я сейчас разочаруюсь в своих действиях. Типа, почему ты этого не сделал? Ты О, я же говорю. Еще и харкнул сам себя, блядь. Это же ты, идиот. Идиота кусок, блядь. ха ха ха еще и бьет свои же, блядь, эти хуйни. Как это? А плоды... Как же это сказать-то, блядь? Ты... Что ты со мной сделала? Что ты со мной сделала? И он ее пытается побить. И плачет. Почему ты молчал, голова? Ты не поверишь, я забыл. <смех> я не поверил. А, сам не знаю, как так вышло. К чему мне утаивать от вас по Мы пришли. Какое но имей в виду, разговор не закончен. Ну, мы его здесь бросим, надеюсь. Он здесь останется, умирает. Ну что, малы, пойдем от его, да бросим здесь. Мы же к нему идем, да? Или нет? К нему, но было бы хорошо, по крайней мере, что к... блять, нет, ни не к нему, <свят> блять, он как он не услышит сейчас, что открывай открываю ебучий сундук прям за стеночкой, блять, ой, я бы услышал, я думаю, конечно, я понимаю, что он настолько сейчас опечален, расстроен, там все такое, ну, он сыну холодно здесь, печально, надеюсь, он изменится, блять, я же сказал, что мы сюда еще вернемся, по-моему, я уже говорил, да, Не, ну конечно, блядь. Ох, я уже иду сражаться с вами, бля. Давай сразу способность по другим. А ты не забывай стрелять, малыш. Как бы тебе не хотелось, но стрелять тебе очень много. Ой, сразу вторая идет способность. Горит. блядь. <смех> Это... Блядь, я скучал по этим клинкам. Если честно, больше, чем по самого Кратосу. Ты чё, охуел, блядь? О, спасибо. Бля, я правда не помню, каким образом надо их скидывать. Когда я убью, тебя а ты где? Поспешим. Так, вперед тебя толкнуть? Давай вперед толкнем, почему нет? Или вообще, или назад? А, нет, я не зря тебя толкнул, хорошо. Так, мы поспешим, но после того, как я открою тот сундук. Там, возможно, что-то легендарное. Ну или противники должны быть хоть какие-то. Так, сразу проход куда-то. Так, топор. Блин. Одна есть. Так, вторая явно где-то недалеко тоже спряталась. Так, это дверь. М -м -м. Не люблю все это искать. Мне чуть-чуть, может быть, даже поднадоело все это искать. Так, тебя точно вперед надо толкнуть. Ахуй, назад, давай толкнем. Еще, еще, еще, еще, пока мне не надоест Вот мне надоело. Так, зайдем посмотрим, что у нас здесь. А, ничего, а жаль. Мне кажется, здесь, кстати, где-то вороны есть, если честно. Почему-то у меня такое предположение, что они все-таки есть. Хотя бы одна, но должна быть. Опаньки. паньки. Чуть промахнулся. Вот вторая печать. Так, с третьей будет посложнее. Я ее, естественно, просто-напросто не вижу. Как обычно, бля. Блин, ну ветер как офигенно гуляет. Прям по ушам задувает, если честно. Где, поле? О! О! О! Подожди, не понял. Блядь, а как? Ладно. Подожди, клинки. Да ладно, через решетку не... Подожди, а как тебя открыться? Ладно, хорошо. Еще чуть-чуть. Где-то проход. Во, во во тихо тихо тихо тихо Назад чуть-чуть толкань. Все-все-все-все. Да стой ты, блядь, да куда ты ее? Ой, блядь, назад чуть толкань Все-все-все, хайди, хватит. Отлично Я почему-то так и думал, что в целом В этом и есть Да, спасибо И что у нас тут? У меня же просто прокачку уже максимум по телу Легендарное, если ж, только что, только что-то Хуйня, символ настойчивости Ладно, пойдем дальше Зачем мне Тут что, бля? Крыса, бля, Люблю, блядь? Крыса, блядь, летающая, а лебли Гулять, купаться Кто падает в море, тот не выживает ну, такая приспуска есть Ну, по крайней мере в этой игре а, не уверен что на нем можно плыть можно сейчас разберемся не мешайся так эти мы оставим вещи сначала надо поджечь все огни сделал А можешь просто не мешаться? Ну типа я сказал не мешайся, значит не мешайся. В чем проблема, блядь? О, грейся, грейся, пока тепло. Так, тебе надо толкануть, наверное, или что надо сделать? -то? Я могу все разъебать здесь, ну типа. А, подожди, что это такое? А, это не разъебы? Э, понятно. Так, давай сюда залезем. Ладно, пойдут. Подожди, мне значит не показалось. Конечно, целый, я же раскрыл бы Поплыли бы Славно Но помни, корабль одолеет лишь часть пути Храм Чура находится наверху колоссального ага водопада А мы, увы, внизу То есть, если даже мы доберемся туда в целости Нам нужно как-то подняться вверх по водопаду Ваны построили великий корабль И он мог летать Скитблоднир? Да потому что он был так задуман а этот не был корабля у нас нет, так что... <свист> <свист> ой, блядь наша остановочка? О, а, нет сестря. наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел ну, огонь хотя бы греет так, Десят? давай толканем да, подай. а <плыв> решу, вот, <плыв> это верно Конечно. Смотри. Нас сейчас повернет в сторону. Сейчас мы будем поворачивать в сторону, да? Да подожди. Ты. Не понял. Да подожди, я что-то не понял. Я что-то не понял? Или... Паруса, но они Чтобы... От... Ветер. Так. Сейчас мы подлетим, ебать. Я же говорю. Ну, конечно, не в целом для мы того, летим. чтобы летать. Это жар от огня. Мы вправду летим. Не разъебать бы его окончательно. О, блядь. Наша остановочка, по-моему. Спасибо большое. И мы снова застр... Да, все, все, мы долгие. пришли. Ты жди здесь. Ого, ты сделала... Огромный небесный фонарик, блядь. Ну, сейчас он хотя бы... Очень такое о, урон от огня убирает. Вот это полезная штука. Так. Ой. Ой, ловушечка. Дай-ка я на тебя встану. Так, надеюсь, я ничего не забыл. Подожди, ты куда собрался-то? Нихуя Так. Сейчас эта штука опустится, и наш корабль... Мы застряли на мосту. Может, да подожди ты, ты бля. Я сказал, ты жди здесь. Дай подумать головой. Умничка. Блядь, музыка только начала играть. Ебать. Подождите. Ам... Не понял. Я что-то сейчас, по-моему, что-то не сделал, да, походу? Подождите-ка, блядь. Ладно, сундук. Но это не та причина, зачем я сюда поднимался. Явно не та причина. Так, что-то здесь разъебать я не могу. Подождите, блядь. Что мне надо сделать? А, ебать, я идиота кусок. Ёбанеру. -э все, теперь я понял. Слишком поздно я об этом догадался, но я понял. Ой, блядь. Надеюсь, мне не нужно будет прям сильно спешить. Прыгай, все, прыгай вниз. Я просто не сразу это заметил. Все, Спасибо. Так, а теперь надо это дело толкануть да? Атрей. О, сейчас будет помогать. Давай вместе. Вот, вот так-то лучше. Не, но ну это реально намного правильное, правильное решение. Бля, я уже запнулся. Вот. Получилось, мы свободны. Сейчас мне показался отварислужбу. Мы отсюда выберемся. Сразись со мной. Давай покончим с этим. Да, сын мой пора. Я Нет. понял, что Сниму это. Ты знаешь, кто это? Я знаю, не знаю, знаю. Хватит врать. Хватит врать. Небеса Хильхейма. Значит, мы Хильхейма все. Держись! Похуй. Прости, не могу. Да забей ты его уже, я пока тут. Оч очнусь, блять, пока приду в себя. Не, ладно, я хотя бы добивать буду и то, хорошо. Ты Мертв. Ой, блядь, а вас не слишком допугал. Купаться, ребята. Купаться, я сказал. Не то, если вы тут решили Вообще, как вы лезете сюда? Просто скажите, откуда вы беретесь, и проблем будет меньше. Я заранее вас всех уничтожаю и все. А ведь я еще не все пламя нашел. А ведь то пламя, которое я нашел, еще не самое последнее. Ты что, потушить огонь хочешь, да? уж что ли? Кстати, что вас тут больше и больше лезет? По-моему, я вас всех как бы купаться хотел отправить. И все реально к пламени идут, нихуя. Себе. Охуели, бля. Так, там никого А, есть! Блядь! Тушат, блядь! Тут Ну это как бы типа с перевыживания. По огонь и все будет хорошо. Вот, точнее, в их случае не потуши огонь. Наш, ну, кратосы нелка. Нихуя себе, кто сейчас что забросил сюда? Вы ч, убили что ли, блядь? Корабль решил Корпус! уничтожить. Я блядь. его срежу. Подожди, сначала мне надо с этими ушлёпками разобраться. Блядь. А потом я уже буду слезать. Так, все, кончилось мышлет. Блять. А, это уже души этих. Как их называют-то? Души мертвых, блядь. Это я, блядь, вижу. Как мне срезать, если они, блядь, лезут вот сейчас? Не туши только огонь, сгори, но не туши. Блядь, еще и мешают, продолжают. Так, все-все-все, блядь, дорежь, дорежь. Блядь, подымает все дальше. Ладно, подымай. Что Что-то. Все, теперь можно связать. Я прям как знал, на ешечку не Получилось. Конечно. Вот сейчас адреналинчик. Надо спешить. Все делать быстро. Кстати, огонь разгорелся. Это хорошо. Я просто думал, Крова, что. сколько нам еще до храма? Да, а то холодно. А, у костра поставили. Вставай у костра, тут не так холодно. Достань да у костра, я сказал. Работа! Кто? Работа, Где, блядь? Не наверху, Нихуя себе. Неожиданный порт. Где еще? Если чё, льва, блядь, призову, алё. Блядь, он там застрял, ладно, окей. Тихо, блядь, нихера вы охренели мои кострища тушить. Вообще страх потеряли, если честно. Где-то наверху ещё, да? Скинь вот этого козла. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не тушить, блядь. Спасибо большое за... То, что ты за меня боишься. Тихо, кастрижка-то не туши. Ладно, я рад, что они слабенькие. Блядь-блядь-блядь-блядь-блядь-блядь-блядь-блядь-блядь-блядь-блядь-блядь. Я знаю, что это мой шанс. Я просто не хочу, чтобы они потушили огонь. В того, в того стреляй. О, правильно. Но, в принципе, огонь разгорает. Это, блядь, очень хорошо. Где кого? Костер тушит. Костер тушит. Блядь, мне столько потом все здесь собирать и Так, он ближе к костру, поэтому его надо высечь сразу. И этого тоже, пожалуй, сразу высечь. Так, там вроде никого. А, там идет один костер. Идет, идет, идет. Молодец, Наконец-то и стреляет, хорошо. И делает все хорошо. Пусть режемся, ничего страшного. Стреляй, стреляй, не забывает а у меня тут видишь. Ты маленький, тебе проще удержать эту камню. Равновесие удержать. Стреляй, пока. Блять, сейчас волков призовой с вами перестал. А волки, блять голодные, Дальше, дальше, дальше. А ты чего не горишь так кстати? Блять, я заебался бегать туда сюда, если честно, я тогда на этого не делал. Ну то есть нужно следить и за тем, и за другим. Блять. На самом деле. Да не в того стреляешь, а Ай, успел, сынок, козла кусок. Не понимаю, такое ощущение, как будто Это просто как охрана Но я не могу назвать это Ух, и бать, почти костер потушили Да если не хоть один потушит, Все, это пизда, ну что мы не доедем О! Дубль два, бля О! Давайте сразу его снимем Пока никто не пришел, бля Интересно, мне больше интересно, кто это пытается Блядь, еще и юзьма еще и ледяная я их больше всего ненавижу так блин надо не забывать собирать болеть а понятно труд завершён ну я сказал что я волков. а вы не верили блин Пока что я собираю пожить. Как бы деньги идут. О, добавлена еще одна новая запись. Вообще хорошо. Что-то не так много всего и осталось. А, а, еще один держит. Вот он вообще. Бля, я не так весь корабль сейчас нам распутрушил, если честно. Фух. Он сказал, что мы сейчас скоро доберемся. То есть полпути назовем это так. Бля, Бля, ну теперь прыгать еще эту херню мне это прям не очень устраивает это как костришка Блядь, это почти потух это хорошо горит молодец а, -а, -а бля даже так я могу его разжигать еще больше спасибо за подсказку там блять ты шублю тут блять короче уже можно не так бояться что они потушат даже даже подошел пару раз порубил и все и все горит снова как горело ну а да. лучше конечно просто не позволять его потушить Если я у тут... блять того в того в того стрелять в того блять а я скал стреляй. У меня он вообще волки зарядили. Давай. Долчак, давай как позволим. Блять, тумана еще появился. Да, лучше, конечно, прыгнуть, чем вообще ничего не делать. Блять, просто появляется. О, этого сразу снила. Это очень хорошо. Так, второго лупи. Дело у устанавливается быстро, это очень хорошо. Ебать их там народу, ну капало, блять. Да я иду, я иду, иду иду, иду, иду. Сейчас зажжем. Ой, у вас тут так много собралось. Спасибо, пацаны. Меньше проблем доставляет. Ой, блядь, это ты зря не разобрался. Смотри, прямо по Ух ты, и, и спереди, Брат, лодки воткнулся гарпун. Да, сейчас я костришка разожгу. Ой, блин. Ой, блин. Будто напугал меня, блин. Это так страшно, боже. Бой. Как же это страшно. Я тебя, пожалуй, так одолею, а ты не особо с тобой мучиться. Отец! Не заходи на нос! Он отложится! Но нужно вытащить гарпун! Бля, если он отломится То я не поверю в отца Бля, так мало жизни теперь установят эти камешки Мне даже как-то не по себе немножко Бля, столько серебра Откуда у вас столько денег, пацаны, бля Три тысячи у каждого считай Вообще капец Так, я все поднял? Потому что, бля, такие бабки нельзя терять Вообще ни в коем случае Я ж так давно, кстати, ярость не подрубал Я вообще про нее забываю теперь Сын, а пойди со мной на нос, пожалуйста, сын. Конечно, он его сейчас просто оторвет, блядь. Зачем терять весь нос, когда можно верхушку носа... носика просто проедать? Я же говорю. Час пробил, сын мой. Посмотри, что ты натворил. Зевс из Хильхейма Вот он молодой, красивый си <coughs> Сильный Давай, давай, падай, падай, падай Похуй на эту битву Сын важнее Чем прошлый. Прыгаем Отличная мысль Сына под бачок. О. Ой Корабль падает был хороший такой. Хорошо на нем поплавали, если честно. И это твоя мысль? Вы оба чокнутые. Сын Ватсаева, и ты какая-то. Мы покидаем этот мир. Сейчас же. Конечно. Так. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, этот сынок тоже здесь останется умирать. Блин, ну как он Зевса, конечно, нахуй начал. Бля, неплохо. Так. Если здесь Валькирия то, к сожалению, не судьба. Там будет телефон. Один устроил. Сразу ясно по абсолютному отсутствию а выглядит охуенно вообще-то. Не, вкусство у него отсутствует, тут не поспоришь. Но выглядит охуенно. Смотри, Тюра. О, наконец-то. Наверное, Один украл. Зачем? У него всегда свои причины. Можно взглянуть? Надо же, а вот это неожиданно. Почему? Что это значит? Понятия не имею. Правда неожиданно? Голова. Значит так, очевидно, это Тюр. Он путешествует как-то волшебно. Но при чем тут великаны, и почему они посвятили этому алтарь? Увы, это совсем не очевидно. А что это за руны в углах? Не руны, символы из других стран. Они значат... Войну. Да. Откуда ты... Этот мне хорошо знаком. А? Его глаза... Самоцветы. Как у тебя? Это символизирует дар видения, который мы получили от великанов. Поднеси-ка поближе. Сейчас хуяк. Любопытно. Скажи, что это второй глаз. Ну, или что-то типа того. О, это очень любопытно. Так вот, почему что он это? скрыл. Тайные схемы, спрятанные Тюром так, чтобы прочел лишь он. И те, кому доверяли великаны. Прямо под носом у Я же обещал вас доставить в Йотунхейм. Как это понимать? Ты сказал, пути больше нет. Не понимаешь, брат? Один не утратил надежду, и нам не следует. Он знал, что тут есть подсказка, но ее нашли мы. И это схема ключа от какой-то тайной комнаты тюра. Я не знаю, куда она ведет и что там, но это путь. И как нам сделать ключ? Вот это спроси у гнома. О! Так, эта присказка теперь у нас будет, да? Я догадываюсь, от какой двери этот ключ. Той, что у воды. Да, который мы не смогли открыть, кстати. Ну, я не смог, вы ее еще не видели, но еще обязательно, значит, увидите. Так, значит, вот оно что, да? Спасибо. Я не знаю, может быть, я что-то там забыл или что-то потерял, но это не столь важно. Кстати, у нас осталось всего 15 минут. Сын. О, хорошее место. То, что ты там увидел. Так. Я Надеюсь, ничего я не видел. Не ты что, не видел его, старика? Какого? Сын решил глупеньким прикинуться, чтобы не оскорблять чувство отца. Может, пойдем? Да. Да. Идем. Но не глупеньким, а просто понимает Что ему очень тяжело Вернемся в Мидгард и попробуем изготовить ключ Где там этот гном? Сейчас мы прям к нему и телепортируемся К этому гному Так, нам надо в Мидгард Я так А, нет Так, Хельхейм, Так, Р, Это возвращение домой. Ну, так быстрее всего. У нас открыты другие два мира. Но Почему все равно. не сказал, что Бальдер сын Фрей. Ну да. Я, как слышу, каждый раз удивляюсь. А я ведь точно знаю это. Но когда думаю об Альдре и Фрее, я... Ах. Мимир? Что? Фрейя. Небирая... Голова, назови слабое место Бальдра. Бальдр, не восприимчив к любым атакам, физическим и магическим. Стой, что происходит. Какие-то чары не дают ему говорить. Да? Ну да, вот в чем дело. И когда же она это сделала? Как а -а -а. не попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдра? Мимир! да, -да. О -о -о -о -о -о -о. ты знаешь слабое место Бальдра? Разве? Но Бальдер не восприимчив к любым атакам, физическим и магическим. Хватит. А ты тоже злится? уязвим. Если снова явится, мы его одолеем. Вот оно как. Так, здорово. Сделаешь. Такой, блядь. А это оружие? Броня? Или другой? Какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудьте... Вот, Даже если бы я хотел че? сделать подобное... Вот то просто наброскок бы инструменты, работая над такой дамской вещи. А если обшить? Заварить скапом по контуру. Слои тонкие. По одному их класть. Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь, нынче взять кусок хорошего скапа? А Последний у меня Я видел скап еще, когда у меня шишка торчком стояла. Да иди ты! Это что? Братья! Возвращайся! руки. Ну так не стой с За Заработал! Что? Ты готов работать над чем-то, кроме оружия? Почему бы и нет? Вот оно, что. Я расту над собой. Одна из причин, почему они поругались. Надо обухом. <къех> давай, Сам давай И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее перед О, О, Как находчиво. И чистенько. Все-таки. Блин, мне аж прям приятно, никогда. что они прям аж прям аж снова работают. Вот и вот. Стой! Чуть не забыли. Капля, да. А, печать! Совместная. Блин, как это мило. Уже это даже мы. улыбается, Я блин. Я просто рад, что вы поладили. Но у вас клеймо теперь другое. Ну, так бывает, когда чинишь то, что сломалось. Я знал. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. И то я сейчас тут разрытаюсь. Новые клей лучше. Правда? Нет, Дай посмотрим. Он, конечно, злой, как обычно. Руки грязные, да, сейчас. Пожмет, ну пожми. Да ладно, что ты мог пожать ему руку. Даже если она грязная. Ой, как И хорошо, что они теперь работают вдвоем. Так. Но. О-о-о. Эхо туманов. Нельфийский сплав. Походу ждет меня еще что-то очень-очень интересное в будущем. Так правильно, вы же теперь вдвоем работаете. Блин, это так мило, Я ж прям чуть не раз трогался, если честно. Ну, чуть-чуть совсем, маленькую часть. <сосит> Блять, я боюсь, я хочу их улучшить. Блять, сколько... О, конечно, улучшить. Конечно, улучшить. Еще разочек можно? Или это все, или это максимум? Они просто слишком обычные, поэтому я решил их улучшить. Броня для бедер. А, я же ее не ношу. Левиафан там я ничего не нашел Нагрудная броня Я просто переодел нагрудку, как можно заметить И с той непонятной, и в эту понятную Так, купить чары Опа. А, это не просто купить, это создать Пламя хаоса и недостаточно купить Их просто у, у них нет Зашибись А зачем горит? Непонятно Зато создать можно Конечно, красивые пушечки одежды Но у меня ничего этого нет Потому что я не сражался ни с кем из этих самых. Три, три по три гнезда, по три гнезда. это как раз, чтобы с этими, с противничками сражаться с интересом да, Так, подождите, у меня теперь третье это самое. Навыки. У-у-у, конечно. Я даже задумываться не буду, опыта дохрена уже не жалко. Я выполняю все квесты, я молодец, я умничка и все такое в этом роде. Такаш, еще одно гнездо Увеличиваемость наносимым Уроном огня Наносимым, жалко, жалко, жалко Ну, конечно же, мы возьмем Из этого больше она ничего не дает Но пока что мы походим с этим А так как я иду по сюжетке, значит сюжетка Этот ключ дверь, которая была внизу. Конечно, поэтому туда идем Так, направо Потом налево Сейчас вы как раз и увидите, кстати, эту дверь. Вон ее бежать всего-то сотку метров. Ну а если серия, естественно, закончится раньше, она закончится раньше, чем про игру, то надо будет заняться этими, как их зовут-то. Блять. Валькирий. Вот она. Вот я про эту дверь говорил. Я к ней подходил, никто не понимал, что за ключ и так далее и тому подобное. А эти молодцы взяли и просто ее сделали. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, Вау. Ни хрена себе тут пространство. А ничего так-то. Я как будто в новый... А, это корень древа. Древо. Мы под залом путешествия между мирами. Но почему потолок внизу? Потолок... А! Эти Ой. двери, похожи копии тех, что наверху. Кстати, да, есть такое. Блин, а выглядит очень красиво. Так, подождите, нам. Я что-то вижу наверху. О! Так, эту дверь надо открыть, типа, или что? Или надо в тебя топор бросить. <связь> Блять. Так, подождите-ка. надо как-то залезть? Или... А, Малоу попросить. Тюр да? использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхей. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Надо было просто с ним поговорить. Воу! Тихо-тихо-тихо. О, проход открылся. Так, Великолепно. А, Габилена? <связать в> Охренеть, <большом почете> они выглядят козырно. О. Тут кого-то отдают замуж, тут великий дракон. Тут еще кто-нибудь... Вау, посмотрите, какая Ой, красотища. Какая красотища! А эти великаны бухают. Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Так. И ты что, планируешь ее открыть, типа? Ну блядь. Движется, что движется? Удивительно, вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи, а без них? Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? Но... О, О, вот это вообще прям прекрасно, да? Прям, прям как надо заканчивать серию. Вообще красота. Ребят, вы хотите это Вроде самое? Они не нападают. Сын, на статуях. Вижу, тут сказано бездна. Словеще. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пустая середина и тени нет тоже. А утр. А! А -а -а. Уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть в Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Интересная <сёк> логика. Так. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьми мирами. Это любопытно, но вряд ли это доставит нас в Йотунжей. Я бы рискну. Хотя, не знаю, может, вы с Тюрем одинаково безумный. Блин, я думаю, что я с ними сражаться буду. Это будет прям, это было бы прям великолепный концов. Ну, честно. Ой, еще, no oh, еще, еще, еще, еще, еще. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Мне интересно послушать эти истории. Ну, реально. Сын, здесь еще один. А вот и сын. Тут как это на медузу похоже. Мама говорила, это да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это малыш еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка. Так, спасибо. Блин, осталось так мало времени, хочется так еще много сделать. Ну конечно, блин. М -м -м. Примерно так. То ладно, они не такие страшные. Подумал, может меня пока мальчик понесет? Ну нет. Ты же Блядь. Тебе ведь это нравится, да? Ладно, я понял. Придется действовать от обратного. Стоп. Ага, то есть он отразит, да? Ой. Блядь, ладно. Сейчас еще разочек. Оп. Почти. Почти. О. Отлично. Как бы тут все просто. и все. А, там еще одна. Ладно, мы тут уже пройдем. Так. Ага, ага, ага. Так, туда цепочка я не... А, ну, понятно. Ага. Даже так. Угу, угу, угу. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, а ой, ой. Хорошо, что я не сразу умираю. Вообще могу эту дверь открыть раньше. Так, и что она там остановилась? Я думаю, что она там остановилась. Стоп. А, -а, а, так вот оно чё. Вот оно как? Так, подожди. Я могу тут пройти? Отлично. Открывается. Давай, иди. Так, и что если я тебе дал? Ага. Вы как открываете, так и закрываете проход. Хорошо, я пройду здесь, ладно. Ой, пора тебе действовать. Да? А я пришел не туда, куда хотел. У меня, кстати, таймер кончился. А сколько я записываю, блядь, уже 51 минуту. Сын, можешь прочитать, пожалуйста, сын? Пока боги не Хорошо. Да, он хотя бы стал намного добрее. Такое чувство, как будто он реально как-то изменился, а потом стал добрее. Броня, да? Нет, символ предвидения. Бля, почему-то я прям надеялся, что здесь Хьюкер, если честно. Так, мы сейчас эту цепь разломаем. И потом откроем ту дверь. Бля, я боюсь, что если я сейчас взломаю эту цепь, то это самое. И мне даже ничего нажимать не надо. Так, хорошо. Сейчас надо будет вернуться обратно. Это мы, в принципе, можем. Надо еще ту дверь открыть. У меня уже хотя бы... Бля. Ну так неинтересно. Честно, бесполезно. О. Просто сидит здесь не для галки. О. А можно сразу его туда опрокинуть? Ты не хочешь упасть? это охуенно. Да, что он сюда приходил? Чисто упасть? Убита? Мне да. даже ярость да Я просто не знаю, на что потратить. Но я не хочу тратить просто так. Она же вся потратится. Я понимаю, ладно, если бы кусочек. О, она из хунящих оказывается. не Надавали хил. Для... Ничего себе! Столько всего надавали, а толку? Так, вот хилки еще остались. Она еще уже не горит, все. Ну, на всякий случай подзаряжусь чуть больше, чем хотелось бы. Так, все, ладно, давай, ага. Ой, еще один. Я успею? Понятно, минус один. Еще будут? Нет. Так. Блядь. Хорошо. Где-то тут дверь была. Ну, по-другому никак. Блядь, засели, затянется. Я хочу две цепи просто опустить. Ой, ладно. Потом крата бросает клинки, бла-бла-бла. Тут, кстати, даже. Ух ты, бля. Ой, а ты, по-моему, немножко охерел. У него даже есть мол. Это они прям классные. Ой, блядь, меня от огнем зашло. Зато урон огнем. Хорошо прям так видит. это почему-то я не вижу ее как руническую атаку. Бля, ну писать. А, нет, загорает, загорает. Хорошо. Все. Идем. И еще... А, Блять, вторая цель. Придется. Придется затянуть немножко серию. А что поделать, блядь? Ой, кто еще где живой-то? Нет? Умер пока шел к нам, бля. А, это другой. Разнообразие очень важно. О, бля. Допустим. Если он сейчас понятно. Просто отлично. Спасибо. Сука. Как он смог говорить, если нас бюлекта разловило. Разнообразие это очень важно. О, нет. Ага. А, у того нету. Я понял. Ой, блядь. Да, я, боюсь, я бы не успел. Так, а где... В а, ну тут про проще вы высчитать, короче, да. Бля, не успел. Угу, угу. Так, отлично. Как только вот этот опустится, мы вот этот поднимем. Так. и Сука Вот а, это ну да ты заебал давай давай, давай, давай, давай Я бы хотел, чтобы не по очереди поднимались Но мне слишком впадут блядь, Долго думать Ой. Разнообразие это очень важно Да Так, поднялся Опустился ага, Поднялся Поднялся, поднялся Ага, ага, тут сразу подумает Хорошо Бля, из-за первого, конечно, не видно Ну ладно, все, убираем Так, а, я не успею под тот Потом этот, потом этот Ага, тут опускается быстрее Бля, не успел подождите Бля. а ну в целом все верно теперь да а ага, чуть не зажало противника, блять противников что-то не видно ну раз все дошел до сюда то вот это мое ну конечно блять броня для рук сила рун дает так не вижу где я могу это использовать Просто ненавижу это Знаю Не ты один Давайте попробовать хоть О О, блядь. А наверху есть что-нибудь? Блять, ну конечно есть Надеюсь в руках она не взрывается я понял. Поднимай. Ага. Даже подсказки есть, типа, наверх. Беги, блять! Отлично. Никогда не сомневался. Но это Да. Ну. Так, а что мы получим здесь? А, ну там мы какой-то руну сами получили, по-моему, там какой -то. Когда уже перестал как-то просто воспринимать это достаточно серьезно, эти сундуки. Так. Конечно, надо. Сразу можно этих, эти с броней. не вижу ни поэтому делаю так. Ой, Ладно, Раз двое просто, а я один. Дай сзади подойду. Они пробили. Тот вообще сгорел до тла получается. ой, ой, я отойду. Лови. Ты, конечно, не подлетаешь, но горишь. Так что. Бесполезно. Вообще. Кто там? Я ее кто хотел меня атаковать. Блять! Блять! Сука, я просто хотел его пнуть туда, ну как у хуя. Я хуе, бля. Что там где? Тихо, тихо. Ага, ага. Дар защиты. А ч ⁇ мелкий стрелять не может, не пойму. Пацаны, вы думали, я к вам пойду, типа? И, кстати, сейчас работает в обратном направлении. Не долетел стрела. Да что с тобой? А, ты куда-то полез, я понял. Ох. Ну, блядь, конечно. Но. Так, а что здесь не так? Стоп, а что здесь не так? Я же успею. И ран. Но я успел. Мало это здесь? Ладно, блять, ничего реально победить придется. Братан, я тут. Ли я так спешил типа? А по итогу я все равно возвращаюсь сюда, блин. Я хуею, и все из-за тебя уберем. <смех> блин, разбойный рог. <смех> Оху, чуть погорю, но мне это не так страшно. Волки, напомню но они даже их могут защищаться от них. Ну-ка, тоже не помогает. М -м -м. Ладно, хорошо. Будет по-вашему. Вопросы? Еще лет. Иди сюда, блядь. Ну, блядь. А, точно, я вспомнил. Как можно с ними сражаться, блядь, как можно сбивать щит. Я то дубль влечу. Что я не так сделаю? Слушай. Перевернем храм. Слушай. Давай вернем И... храм. Это начинает казаться ненормально. Бля, ну что опять не так? Кого я опять не убил? Наконец-то. Время просто идет. Братья, я знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йоттунхейма, но мира не добился. Ну, надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Это последнее, что я совершаю, потому что мы уже здесь, ебать, час пять. Но время, короче, пиздец быстро летит. Сын, Использу мне нужна твоя помощь. Ноги, брат. <свист> Используй ночью. <Помочь>. <свист> <свист> <свист> Блядь. пизданы. Ебучий случай. Ебать там, братья, охуели, наверное. Понадобится грубая сила, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли, это хорошо. Там, слева, отсюда можно забраться в зал путешествий между мирами. Видишь, Минер? Никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдрис с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра Поэтому мы попадем в Йотунхей. Слышишь, брат? Мальчик о полном навесе а это... Ты сказал мудрые слова Трэй И я рад это слышать Так, мои дорогие друзья Тут пора заканчивать, как бы потихонечку Ну, давайте подойдем сюда Ну? А, вот маска Блять, что делать-то? Как я долго этого ждал, когда он подойдет. Сын, где нож? Не потерял. А, -а, а, то есть он ножом их не просто так почему и открывает, потому что грубые силы их не открыть. А вот Но. этот камешек необычный. Что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи, Покажи ему. О-во-ву. О -о -о -о. Как... <связывая> Боги! Клянусь, а удумлой. Это же курю. камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там среди книг Одина. Да. Да. Ну вот теперь-то я все понял! Там был изображен тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот. А тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? <связывая> Мир между мирами. То есть, с этим камнем он сходил с тропы. Ебучий случай. Ух ты, боже. В армитюра он божь. изображался шагающим светом мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Но только с Ой, этим ты камнем. ты и прав. Забы. Зато... Но, дорогие друзья, на этом будем заканчивать. Ребят, вы тут это не охуели. наше лучшее творение, но вы должны нам помочь. О, вот Что это я готов. Нужно? С помощью этого камня и молота? Мы с Броком сделаем две кратика, Легендарные доспехи гномов. Но для начала нам еще нужны три легендарных материала. И что это? Не знаю. Это тайна, покрытая мраком. Совсем как в заднице у оборотня. Мы должны найти для тебя части легенды. Девье уже нашел король Мацагнир. Это все знают. Но когда он пошел искать третью... Бамс, он исчез. Поищите подсказки в его крепости в Конунсгарде. Смотри, звучит как идея для новой серии. <свят> как... <свят> <свят> Блять, водяной камень Конунсгарда. Ну что, дорогие друзья, это звучит для новой Тобашский серии, Но прежде что чем такое? мы все-таки все пройдем ве? игру, скажу: в этом же году выходит новая Драсси, серия. Я тут что задумал? Короче, можно собраться группой людей, либо одним человеком, либо еще как-нибудь. Короче... Всему свое время. Да. А? Правда? А, пока это все, короче, решится, если группа людей вдруг а, захочет мне подойти вторую для них будут отдельные прекрасные ролики, самые хорошие, самые лучшие. Короче, что-нибудь буду для них делать лично, для бесед. Но это ладно. Это только пожелать. А здесь, а здесь, мы уже заканчиваем, это уже было так долго, так что то, что они там сказали, это уже реально как бы для новой серии, нихуя себе. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров, предлагайте, обязательно. Комментарии не забываемся. Так что до новых встреч, пока-пока.